Привет, меня зовут Роман Стельмах. Мы с женой в 2014 году переехали из Киева в Лиссабон. 6 лет мы не ездили в Украину, а в этом году поехали на пять недель. Проехали половиной тысячи километров по всей стране и когда вернулись, я поймал себя на мысли, как же хорошо, что шесть лет назад мы не побоялись и сделали такой шаг, переехали жить в Португалию. Не потому что в Украине плохо. Там, кстати, намного лучше, чем может показаться через телек или Facebook. Страна развивается, дороги строятся, люди ездят на дорогих машинах, покупают квартиры. Мои коллеги, которые остались в Украине, работают и зарабатывают так же, как и мы, а может быть даже и больше. В общем, это видео не о том, как плохо в Украине и как хорошо в Португалии. В этом видео я хотел бы рассказать, как я изменился в эмиграции. В этот раз, когда мы ездили в Украину, я смотрел на все с точки зрения поиска возможностей. Хотя до 2014 года, когда мы уехали сюда, я понимал, что мои перспективы в моей родной стране рушатся. Чтобы до конца понять, что произошло с нами в эмиграции, давайте я расскажу нашу историю с самого начала. Мы с женой с разных уголков Украины. В 2002 году мы вместе поехали учиться в университет под Киевом и там познакомились. С того момента мы и начали строить наше будущее вместе. В 2006 году мы пошли работать, я в банк, Алина бухгалтером. До 2014 года мы строили карьеры. Я в греческом банке, я стал региональным руководителем по продажам, а Алина в итальянской компании финансовым менеджером. Все было понятно. Мы работаем, работодатель нас вознаграждает, карьеры растут, все ясно, развиваемся. Но в 2014 году, после того, как экономическая ситуация в Украине резко ухудшилась, наши э, иностранные работодатели решили покинуть рынок Украины и предупредили нас об этом. В общем, мы понимали, что через 3-6-9 месяцев мы будем искать новую работу. И сели и подумали с Алиной. Раз мы будем начинать все с условного нуля в Киеве, давай, может быть, мы начнем все с нуля где-то за границей. Решили и поехали в Португалию. Поехали в Португалию учить португальский язык. Так мы могли быть целый год здесь, в Португалии, не нарушая визовый режим. Я был уверен, что года нам хватит для того, чтобы понять, это наша страна или нет. Сможем мы здесь реализоваться или надо возвращаться в Киев. Изначальный план был такой. Мы усердно учим португальский язык. Выходим на рынок труда и ищем работу по специальности. Я в банке, а Алина в финансах. Мы думали, что опыт работы в европейских компаниях как-то нам поможет найти работу здесь. Язык мы учили реально очень усердно. По 7-8 часов каждый день, 6 дней в неделю. У меня на канале есть старое видео, где я рассказываю, как мы учили португальский язык. Посмотреть можно по ссылке в описании. Через 6 месяцев изучения португальского языка мы поняли, что уперлись в потолок и нужно уже совершенствовать язык в разговоре с португальцами. Я, кстати, через пять месяцев изучения португальского прочитал большую книгу, биографию Стива Джобса на португальском языке. После этого мы начали рассылать резюме в разные компании. Это не давало результата, я думаю, что потому что у нас было, были сильно завышены ожидания. Кстати, у меня в блоге есть статья, где девушка делится своим опытом поиска работы в Португалии. Она разослала примерно 1000 резюме и прошла 50 собеседований. Ссылка на статью будет в описании. Вместе с тем, как мы отправляли резюме, я начал писать в разных группах в Фейсбуке о том, что мы ищем работу. В принципе, деньги еще были, но надо как-то было интегрироваться и совершенствовать португальский язык. Так я познакомился с парнем-программистом. Ему нужны были клиенты, а я вроде бы как всю жизнь проработал в продажах. Так я предложил объединиться. Я, мол, буду искать клиентов, а он будет программировать. Так я начал ездить в офис искать клиентов. В один момент э, я предложил, чтобы Алина присоединилась к нам. Я сказал, мол, она может помогать нам мне формировать базы клиентов, отправлять имейлы или что-то еще такое делать. В общем, так мы начали вместе ездить в офис. Уже в офисе Алина стала интересоваться языком программирования PHP и самостоятельно его изучать. В принципе, так мы и попали в программирование. Пока Алина учила язык программирования и работала в основном на небольших тестовых проектах, я пытался достучаться до клиентов. Первые два года клиентов практически не было. Где-то на третий год уже стали появляться плюс-минус серьезные клиенты, за счет которых мы начали немного зарабатывать. На момент записи этого видео с момента регистрации Брисмедиа прошло четыре с половиной года, у нас сейчас пять человек, у нас уже стабильный поток заказов на программирование и, в общем-то, за счет этого сейчас мы и живем. Когда мы привлекли ряд клиентов на Брисмедиа, у меня появилось время думать о других проектах. Так я занялся проектом без Португал. Изначально это был ресурс для продажи экскурсий туристам в Португалии. Но в связи с каракусом мы переключили специализацию на консультации по иммиграции и сопровождение в процессе легализации здесь в Португалии. Если вас интересует иммиграция в Португалию, вы можете заказать консультацию по ссылке в описании. У нас в команде лицензированный адвокат, риэлтор и бухгалтер с португальским дипломом. В общем, мы знаем, как подобрать идеальную программу для переезда сюда. Я бы хотел рассказать подробнее о том, как родилась идея Виспорчугол. Дело в том, что когда я привлекал клиентов для Брисмедиа, я смотрел очень много видео и читал статей. И тогда как раз очень динамично развивался Инстаграм. И многие рекомендовали привлекать клиентов через Инстаграм. Я зарегистрировал инстаграм аккаунт для Брисмедиа и начал его вести. В какой-то момент я понял, что в принципе могу предложить эту услугу для других бизнесов, но чтобы показать, что мы можем сделать, показать наше портфолио, мне надо было э, добиться какого-то результата в инстаграме. Так я решил вести аккаунт о Португалии. Назвал его VisPortugal, аккаунт о Португалии и, тестируя разные техники, начал привлекать аудиторию. Через какое-то время, несколько месяцев, буквально э, у нас в работе уже было где-то около 10 аккаунтов в Инстаграме. Где-то через год я понял, что с SMM мы много не заработаем и аккуратно отказались от этой идеи. Но к этому моменту на аккаунте with Portugal было уже почти 12 тысяч подписчиков и я продолжил его вести. А через какое-то время попросил Алину сделать мне сайт э, для продажи экскурсий. В апреле 2019 года я стал очень активно, динамично и даже, можно сказать, агрессивно продавать экскурсии через этот сайт. И в октябре 2019, фактически через полгода, мы продали экскурсии на 10 тысяч евро. Ка***рус, конечно же, подкорректировал мои планы, и мы переключились на эмиграцию. Это, кстати, тоже органично родилось. Есть специалисты, которые профессионально занимаются вопросами иммиграции в Португалию. Есть спрос. Моя задача просто свести это все вместе и предоставлять клиентам качественную услугу. Возвращаясь к Португалии и правильности нашего решения иммигрировать сюда. Когда мы были в Украине, я смотрел на все происходящее с точки зрения поиска возможностей. Таких же вот идей, которые могут органично вырасти из моего опыта. Так вот, например, я предложил своему брату, который работал наемным сотрудником в компании, которая занимается производством и монтажом наружной рекламы, организовать свой проект. Мой опыт в интернет-маркетинге позволит привлекать клиентов, а он может обрабатывать эти заявки. То есть нет смысла работать наемным сотрудником, если мы можем зарабатывать и получать весь пирог, а не его кусочек. В Украине я... Я проехал практически всю страну, я общался с многими людьми и вот искал эти возможности. И поймал себя на мысли, и что меня очень порадовало, что я начал вот так вот думать, искать возможности в разных сферах деятельности. Может быть, они могут показаться банальными, но в продаже экскурсий тоже нет ничего сверхъестественного. Надо просто брать и делать, продавать экскурсии. До 2014 года у меня не было такого подхода, я развивался в узкой сфере, в банковском бизнесе и видел себя там начальником, директором департамента или начальником управления, еще кем-то. А кризис 2014 года заставил меня выйти из этой позиции и слава богу выйти сильнее. Теперь главное, могли бы мы это понять, не эмигрируя? Конечно же могли. Но здесь, в эмиграции, у нас не было другого варианта как только меняться. Я почти уверен, что если бы мы остались в Киеве, то мы бы нашли работу наемными сотрудниками по специальности и продолжали бы работать и строить карьеры. Ну, мы бы точно 2-3 года не искали бы клиентов без понятных перспектив. Так что я рад, что нам пришлось пережить сложное время с 2014 2018 где-то, ну по крайней мере теперь есть что рассказывать вам. Главное делайте что-то, по сути главное не останавливаться и делать хоть что-то, оно к чему-то приведет.